Завидово прошло выездное заседание научно-технического совета Росприроднадзора. Мероприятие организовали совместно с компанией «Норникель». Бизнес идет на диалог по-разному. И я считаю, что мы сейчас больше открыты, чем бизнес. И я считаю, что бизнес с такой настороженностью подходит. Может быть, об этом и наша вина. Если мы будем только карателями, наверное, ничего хорошего из этого не будет. Недоверие между нами населением бизнесу, бизнеса к нам. Оно такое взаимное, в этом кубке мы крутимся, но сейчас мы пытаемся это решить и тратим на это колоссальные силы. Тесное сотрудничество с Росприроднадзором и постоянный контроль экологических норм в приоритете для Нурникеля. Компания представила отчет о проделанной работе, связанной с инцидентом по разливу топлива в мае 2020 года. На наш взгляд, заседание научно-технического совета это возможность выработать совместно какие-то законодательные инициативы и это возможность рассказать о нашей стратегии в области экологии. Мы доложили о том, что у нас стратегия это принята. Это 335 мероприятий, рассчитанных на 10 лет, стоимость 686 миллиардов. Мы доложили Росприроднадзору о том, какие мероприятия мы проводим по очистке территории после аварии известной. И этот доклад был принят. И, конечно, те идеи, которые высказала Светлана Геннадьевна о том, что нам нужно переформатировать экспертные САО, чтобы оно было реально действенным, чтобы оно было живым, мы, конечно, поддержим. Совет директоров Норникеля одобрил стратегию в области экологии и изменений климата. Ее реализация начнется в этом году. Она определяет 21 цель в области экологии и охраны труда, включая сокращение выбросов co 2 Также в стратегии определены ключевые направления, по которым проводятся различные экологические мероприятия. Это изменение климата, воздух, вода, отходы, почва и биоразнообразие. Италия завершила эвакуацию афганских беженцев. Последний рейс из Кабула с 58 афганскими гражданами на борту прибыл в Рим. Всего итальянский.